Чтобы выпутаться из иллюзий, старайтесь всегда четко говорить: есть деньги, будем делать; нет денег, даже не нужно мечтать, потому что очень часто люди начинают фантазировать. Вот эти элементы фантазии – это проблема многих людей эзотериков, потому что они начинают фантазировать, придумывать. Но дело в том, что вы забываете: дом строится из кирпичей, а не из фантазий. А кирпичи стоят денег. Именно поэтому, если у человека есть деньги, появляются кирпичи. Есть кирпичи, строится дом. Точно так же и бизнес. Человек говорит, вот я хочу открыть торговый центр. А у тебя есть деньги? Нет, у меня пока это только в планах. Ну нет тогда не будет кирпичей, потому что если это вырисовано в твоих планах или вырисовано в твоих иллюзиях, то тогда зачем тебе это давать настоящим? Ты же и так получаешь удовольствие от того, что это в твоих иллюзиях. Я хочу вам сказать, то, что в ваших иллюзиях, этому, как правило, не суждено сбываться. Почему? Вы удовлетворяетесь иллюзиями, потому что настоящая жизнь, она более физическая. В настоящей жизни нужно на свои силы ориентироваться нужно стараться или отталкиваться от своих собственных сбережений и так далее. Также хочу вам сказать, что очень много людей, я замечаю их последнее время, это много людей, которые начинают жить по принципу такому: э, я могу все, я могу все сделать, я могу всего достичь. Но только до момента, пока они не начинают это делать, потому что как только они начинают это делать, они понимают, что они и ничего не могут, и ничего не могут достичь и так далее. Почему? Планку очень высокую когда-то я был знаком с одним мужчиной он был очень полным и этот полный мужчина все время говорил у меня такой удар у меня такой удар я и там орден и в прошлом спортсмен и так далее и потом однажды он поехал вместе со мной на ринг но я не становился с ним на ринге а его виктор звали а молодой парень такой наверное килограмм на 50 меньше его сказал ему, если хотите, я могу быть вашим спарринг-партнером, если вам, вас это не обидит. И Он говорит, да, слышишь, что ты там не тощий можешь вообще, у нас разные весовые категории. Так вот этот тощий его за две минуты просто ухайдокал. Не знаю, дошло там до нокаута или нет, но этот человек, который был не готов, то есть он психически был готов, физически нет. Точно так же и люди. Очень часто мы психически готовы к большому спорту, но физически не готовы. Точно так же и в бизнесе. Не ориентируйтесь психически на большой бизнес, ориентируйтесь всегда на физический бизнес, на что-то более конкретное. У вас нет денег, вы не знаете или не можете вкладывать много, ориентируйтесь малого. Допустим, там выращивать пророщенную пшеницу, выращивать пророщенные там закатывать какие-то там какую-то еду, там развозить продукты питания, создавать бизнес который связан с доставкой пищи э, и так далее, с доставкой там фарм препаратов с доставкой пищи, с доставкой воды с доставкой пива, ну и делайте вот такие сайты там что-то такое очень простое, создавайте там подстригать на дому, вырывать волосы на дому эпиляция, или там услуги юриста на дому и там массаж на дому то есть старайтесь делать не сразу там салон в который будут приходить люди и там будет тысячи разных аппаратов стоят вы надорветесь у вас ничего не получится и будет вам очень плохо начинайте с услуг допустим на дому там пришли и так далее то есть делайте больше приблиз... приближенное к земле